Смотри, она ушка трогает, и смотри, что у нее на ушки. Смотри. <таспорожда> Близко подошла очень. Она просто ладошкой. С а ты... обезьянкой она точно фотографироваться не будет. Шкодная.